Здравствуйте, я старший научный сотрудник Минералогического музея имени Ферсмана Елена Леонидовна Соколова. Сегодня мы поговорим о процессах регионального метаморфизма, и я покажу вам выставку одноименную. Региональный метаморфизм – это совокупность процессов изменения горных пород и минералов при нарастающих температурах и давлениях вследствие погружения огромных масс пород в земные недра на значительных площадях, достигающих нескольких миллионов квадратных километров. На ранних ступенях метаморфизма огромную роль играют флюиды, горячие растворы плюс пары. Их состав определяет во многом парогенезис формирующихся минералов. Процессы регионального метаморфизма самые масштабные геологические процессы на нашей планете. Как по объему, вовлекаемых пород, их составу, генезису, так и по протяженности во времени. Подчас процессы занимают от нескольких сотен миллионов лет до даже миллиардов лет. Наша выставка, которая называется «Минерал регионального метаморфизма», занимает в музее Ферсмана три витрины. Она создавалась в 2001-2003 году профессором минералогии МГУ Эрнстом Максовичем Спиридоновым и мной. В основу этой выставки мы положили представление о фациях регионального метаморфизма. Это понятие впервые ввел финский ученый Пенти Эскола в 1915 году. Под фациями мы понимаем поля устойчивости типичных минералов в координатах температуры давления. Работая с выставкой, мы предпочли вариант максимально простой, но вместе с тем универсальный. Эта диаграмма опубликована в книге американского геолога Энтони Филпаца в 1990 году. Коллекция минералов нашей выставки характеризует 8 фаций регионального метаморфизма. К низкоградным фациям температуры и давления от низких до умеренных. Относятся циолитовая, пренитпумпилитовая, фации зеленых и голубых сланцев. К высокоградным, температуры и давления от умеренных к высоким и ультравысоким, амфиболитовая, гранулитовая и эклагитовые фации. Небольшая коллекция образцов характеризует метаморфизм контактовый это роговики. Он включает и восьмую санидиновую фацию. Начало метаморфического процесса характеризует циолитовая фация. Условия циолитовой фации – температура 120 до 220 градусов Цельсия, давление от 1 до 5 килобар. В таких условиях широко распространены циолиты. Это большая группа алюмосиликатов каркасных с очень специфической структурой. В структуре циолитов присутствуют крупные полости и каналы. Циолиты – очень привлекательный материал, они белоснежные и очень интересные морфологически. Некоторые кристаллы циолитов изометричны, иногда даже имеют псевдокубическую форму. Но в основном циолиты легко расщепляются, образуют игольчатые агрегаты, сноповидные кристаллы до сферолитов. Самые низкотемпературные циолиты это анальцин, марденит, мезолит, натролит, далее стильбит. При более высоких температурах растут гейландиты, ксенотлиты и так далее до самых высокотемпературных циолитов ламантитов. Анальцин образует великолепные белоснежные изометричные кристаллы, иногда достигающие размеров детской головы. Мордегид представлен на выставке игольчатыми агрегатами, псевдосталактитами, заключенными в исландский шпат, кальцит. Это тоже очень характерный минерал для данных условий. На выставке представлен редкий уникальный образец горматома с кристаллом, достигающим 3 сантиметров в длину. Ламантит, самый высокотемпературный циолит, формируется в конце циолитовой фации при температурах около 220 градусов, и он является показателем окончания циолитовой фации. Эту фацию мы свободно могли бы назвать агатовой по причине широкого распространения агатов повсеместно в метавулканитах любого состава. На нашей выставке представлен агат – представляющий особый интерес. Дело в том, что внешний контур этого агата – это красный циолит-гейландит. Красный цвет – это не собственный его цвет, он прокрашен липидокракитом. Есть предположение, что пластинчатые кристаллы гейландита послужили микропористым субстратом, сквозь который росли нитивидные кристаллы холцедона. В музее есть отдельная выставка, посвященная генезису агатов. Кроме того, великолепные образцы агатов и изделия из них представлены на нашей выставке «Поделочные драгоценные камни». Сиреневая разновидность кварца, аметист, также является характерным низкотемпературным минералом циолитовой фации. Он нередко образуется на завершающей стадии формирования агатов, заполняя их центральную часть или образуя блестящие друзы или щетки кристаллов. Одним из самых привлекательных минералов циолитовой фации является апофилит в сверкающих кристаллах, водяно-прозрачных, розовых, нежно-зеленых, прокрашенных банадием. В Крыму находят крупные кристаллы темно-зеленого апофилита. Его цвет обусловлен включениями актинолита. На выставке представлен редкий минерал – бобинктонит в виде блестящих смоляно-черных расщепленных кристаллов. Одним из индикаторов циолитовой фации является минерал доталит. Он представлен друзой светло-зеленых кристаллов и классическим образцом розового цвета из метабазальтов США. Он окрашен микровключениями самородной меди, которая также является характерным минералом циолитовой фации. Весьма привлекательным образцом циолитовой фации является акинит, он образует сферокристаллы из мелко игольчатых агрегатов. На этом образце видно, что формировался этот акенит вместе с еще одним минералом-гиролитом в трещине, в базальте. В трещинах возникают оптимальные условия для формирования идеальных кристаллов или агрегатов кристаллов. Завершает выставку образец принита, замещающего ламантит с образованием псевдоморфозы, что указывает на условия перехода к следующей фации, принит Мы продолжаем рассказ о низкоградном метаморфизме, и сейчас мы обсудим следующую фацию, принит Параметры этой фации ⁇ температура 300 плюс-минус 50 градусов Цельсия, давление от 2 до 6,5 килобар. Фация имеет такое название по двум широко распространенным в этих условиях минералам – приниту и помпелииту. Эти минералы имеют зеленый оттенок, в особенности помпелиит, в нем содержится железо. И они часто присутствуют в самых разных породах, образующихся в этой же фации, придает им зеленый цвет. Ну, Например, поговорим о яшмах. Это метакремнистые породы, то есть в яшмы превращаются породы, иногда осадочные или иного происхождения. В условиях принит помпилеитовой фации мы уже не встретим с вами агатов. Все они переходят в яшмы. Яшмы – это тонкокристаллические метакремнистые породы разнообразных окрасок и текстурных рисунков. Окраски яшм связаны с присутствием в них принита, помпилеита, эпидота, гидрогранатов, гематита и других цветных минералов. В условиях принит пумпелитовой фации высокого давления от 4,5 до почти 6,5 килобар. По трещинам гидроразрыва образуются кристаллы ювелирного качества. Таковы гросуляры и андродиты разнообразных окрасок. Среди образований родингитов выделяется жат. Плотный нефритоподобный поделочный камень светло-зеленого до малахитово-зеленого цветов. Жад состоит преимущественно из везувиана. Иногда встречается гидрогранатовый жат Если он содержит хром, то он приобретает такую яркую малахитово-зеленую окраску. Метаморфизованный хром, содержащий породы метахромиты, характеризуется развитием таких минералов, как зеленый гранатовый воровит, Хромгроссуляр, хромтитанит, хромомизит это минералы из группы хлоритов. Широко распространенными минералами метарут являются зернистый перит, халькопирит, барнит и другие. Такие минералы, как валерит или арсениды меди, альгодонит и домикит, относятся к редким. Завершают экспозицию высокобарные минералы такие как, например, ювелирный демонтоид. Иногда эту фацию выделяют как самостоятельную и называют ее принитоктинолитовой. По поводу демонтоида. Прекрасный ювелирный камень, гранат, андродит, содержащий хром. Он часто образует почковидные агрегаты, слегка расщепленные. Иногда в нем содержится микровключение тонких волоконец хризотила иногда выщелоченных. Благодаря этим волоконцам, имеющим структуру конского хвоста, демонтоид имеет приятный золотистый отлив. Переходим к следующей фации, фации зеленых сланцев. Параметр этой фации 350-450 градусов Цельсия, а давление от 2-3 до 10 килобар. Фация так названа потому, что в ней появляются и довольно обильно разнообразные сланцы. Хлоритовые, перофилитовые, серицитовые. Такие минералы, как и помпелит, исчезают. Им на смену приходят эпидот, минералы группы амфиболов, ряда трималит актинолит и некоторые другие минералы. Названные мной минералы имеют зеленый цвет. Поэтому и фацию называют фацией зеленых сланцев. Образец хлоритового сланца состоит из преобладающего пластичного крупночешуйчатого хлорита и небольших зерен перита. Хорошо проявлена сланцеватость породы. В метапелитах, подвергшихся метаморфизму фацией зеленых сланцев тонкозернистых осадочных породах широко проявлен минерал перофилит. Метаморфизованные марганцовистые кремнистые карбонатные породы, знаменитый Уральский поделочный камень Орлец, он сложен мелкокристаллическими агрегатами розового малинового родонита в ассоциации с родохрозитом, тыфроитом, спесартином и черными гипергенными гидроксидами марганца, образующими причудливые ветвящиеся прожилки. В условиях фации зеленых сланцев мы не встретим пестрых узорчатых яшм. Их зернистость меняется, и породы переходят в микрокварциты, такие как джаспилиты – тонкослоистые кварц-гематит-магнетитовые микрокварциты. Или авантюрины – существенно кварцевые породы с обильными включениями мелко-чешуйчатой слюды. Цвет авантюринов определяется составом протолита – так, Зеленый авантюрин содержит мелкие чешуйки фуксита, хром, содержащего мусковита. Лазулит, голубой шпат, встречается в метаморфитах фации зеленых сланцев повышенного давления. Прозрачные кристаллы лазулита являются ювелирным камнем, однако крупные месторождения его неизвестны. Флюиды играют существенную роль в условиях фации зеленых сланцев. В трещинах серицитовых, хлоритовых сланцев нередко содержатся крупные кристаллы амфиболов группы тремолита-актинолита. Самыми известными образованиями фаций зеленых сланцев являются альпийские жилы. Гидротермально-метаморфогенные образования, выполняющие трещины гидроразрыва среди метаморфитов. Коллекция минералов альпийских жил представлена на одноименной выставке в нашем музее. Следующая фация – это фация голубых сланцев. Параметры этой фации – температуры от 100 до 400 градусов Цельсия и давление от 5 до 9 килобар. Материал данной фации представлен рядом образцов глаукофановых сланцев – типичных образований, умеренных до высоких давлений и низких температур. Глаукофан – минерал группы амфиболов, обладает голубым до серо-синего и ярко-синего цвета, что и дало название фации. В состав голубых сланцев часто входят лавсанит, эпидот, гранат, гроссуляра альмандинового состава и некоторые другие минералы. В условиях фации голубых сланцев формируются также хлоритовые и хлоритоидные сланцы. Редким минералом-индикатором является знаменитый синий ювелирный минерал бенетаид. В этой части коллекции есть пример ретроградного метаморфизма. Это образец экологита – породы, сформировавшейся при высоких до ультравысоких давлениях, испытавшей подъем в более высокие горизонты, и метаморфизованный, глоукофонизированный в условиях фаций голубых сланцев, более низкой ступени регионального метаморфизма, по пероксену эклогита развивается глукофан. Перейдем теперь к фациям высокоградного метаморфизма. И начнем мы с коллекции образований амфиболитовой фации. Условия амфиболитовой фации следующие. Температура 450-700 градусов Цельсия и давление от 4 до 10 килобар. В условиях этой фации формируются такие распространенные кристаллические породы, как амфиболиты сланцы, гнейсы, для которых типичны сланцеватые гнейсовидные текстуры. Амфиболиты, давшие название фации, состоят из амфибола, плагиоклаза и некоторых других минералов, например, граната альмандина. Амфиболиты являются продуктом метаморфизма основных и ультраосновных пород. Широко известны фингитовые сланцы, содержащие прекрасно ограненные кристаллы граната альмандина и ставролита. Ставролит часто образует двойники в виде прямых и косых крестов. Иногда сростки кристаллов ставролита имеют зооморфную форму. Редким образованием являются тройники этого минерала. Для амфиболитовой фации характерными минералами являются андалузит, силимонит, кеанит, триморфы силиката алюминия. Немного о кеоните. Он образует удлиненные, иногда дощатые кристаллы прекрасного синего или сине-зеленого цвета. Прозрачные кристаллы кеанита являются ценным ювелирным камнем. В условиях амфиболитовой фации формируется такой всем известный минерал, как корунт, чаще всего красного цвета. Ну, в общем-то мы можем его назвать рубин, но он немного не дотягивает до ювелирного камня, он непрозрачный. Кристаллы ярко-красного корунда в ярко-зеленом хромцизитовом амфиболите представляют собой эффектный поделочный камень. Весьма характерный минерал высокоградного метаморфизма – фиалкового цвета кардиерит. Этот прекрасный ювелирный камень образует небольшие гнезда в метаморфитах на контакте метаморфизованных колчеданных руд. При высоких давлениях в амфиболитовой фации образуется нефрит – Плотная, спутанно-волокнистая разновидность амфибола ряда тремолит актинолит Зеленый нефрит образуется на контакте хромит, содержащих серпентинитов и метагаброидов. Окраска нефрита обусловлена соотношением хрома и железа. В нефрите не редкость наблюдать включение черных хромшпинелидов. Более редкий белый нефрит является продуктом метаморфизма магнезиальных скарнов. Гранулитовая фация является самой высокотемпературной фацией из рассматриваемых, температуры 700 до 1100 градусов и давление от 3-5 до 15 килобар. В условиях гранулитовой фации формируются плотные массивные кристаллические породы – гранулиты, гнейсы, мрамора. Гранулит представляет собой массивную зернистую, преимущественно поливошпатовую породу с гранатом и биотитом. Эта широко распространенная порода дала название фации. Переход от амфиболитовой фации к гранулитовой фиксируется появлением ромбопероксенов. В составе двух сланцев присутствует ромба, клинопероксен, роговая обманка и оливин. Крупный сросток кристаллов ромбопероксена, инстатита, сформировался в плотном высокотемпературном тальковом сланце. Для гранулитовой фации характерно появление бета-кварца высокотемпературной температурной разновидности. Плотный мелкозернистый мрамор, образовавшийся в условиях гранулитовой фации, может содержать такие минералы, как графит, приобретающий в таких условиях предельную упорядоченность, флагопит, диапсид и некоторые другие минералы. Минералом-индикатором гранулитовой фации является сапфирин, минерал приятного голубоватого цвета. Не следует путать его с голубым халцедоном, носящим такое же название по недоразумению. Еще хочется показать вам тулит минерал приятного розового цвета. Он является марганец, содержащим цизитом. Это любимый камень в Норвегии, своего рода национальный символ. Эклагитовая фация это самая высокобарная фация из тех, что мы рассматриваем сегодня. Параметры эклогитовой фации: температуры выше 500 градусов, иногда они достигают нескольких тысяч градусов, и давление 11 килобар и выше, и даже можно сказать много выше. Метаморфиты эклогитовой фации фиксируют переход от пород низов земной коры к породам верхней мантии. Фация названа по экологиту, самый плотный из распространенных горных пород, состоящий из граната, существенно пиропового состава, и амфоцита, пероксена, диапсид жудаитного состава. Эти породы формируются на значительно глубинах под воздействием высоких и сверхвысоких давлений. Пример породы амфиболитовой фации, испытавшей погружение на глубины до 100 километров, и метаморфизованный в условиях эклогитовой фации белый кристаллический сланец, состоящий из рутила, фингита, кеанита, талька и крупных зерен альмандин-перопа. Было установлено, что такие породы содержат микроалмазы. Редкие минералы эклогитовой фации – плотные спутанно-волокнистые агрегаты жидеита и хромжидеита. Они являются прекрасными поделочными камнями. Белые и серые участки являются практически чистым жидеитом, зеленые сложены в основном хромсодержащим амфоцитом. Завершает нашу выставку небольшая коллекция продуктов контактового метаморфизма. Это в основном роговики разного состава, образовавшиеся в широком диапазоне температур. Контактовый метаморфизм – процесс изменения горных пород разнообразного состава на контакте, с расплавленными интрузивными массами. Контактовый метаморфизм характеризуется умеренными и высокими температурами и низкими давлениями. Температуры это примерно 400 до 900 градусов Цельсия, а давление – от 1 до 3 килобар. На выставке представлена коллекция минералов-роговиков, измененных вмещающих пород, в которых, как правило, практически полностью меняется минеральный состав и текстура. Образцы представлены в соответствии с возрастанием температуры их образования. К минералам роговиков умеренных температур, относятся хиастолит это псевдоморфоза андалузита по кианиту с крестообразным распределением включений. Зернистые и корные руды агрегат магнетита и леминита, а легко обогатимые руды, заместившие в результате контактового метаморфизма магматический упорный титаномагнетит. К образованиям более высоких температур относится гранулированный кварц. Фрагмент кварцевой жилы имеет характерную текстуру. Минерал приобретает под воздействием температуры молочный цвет. Это результат перекристаллизации кварца, и газово-жидкие включения были взорваны. Завершают экспозицию высокотемпературные образования, относящиеся к санидинитовой фации. Это минерал спурит которые образуются при температурах свыше 700 градусов Цельсия. Даже на основе нашего краткого сегодняшнего обзора можно сделать вывод о том, насколько сложными, масштабными и многоплановыми являются природные процессы минералообразования. Процессами минералообразования занимается такая наука, как генетическая минералогия. Наверное, самый сложный раздел минералогической науки. Получить исчерпывающее представление о процессах минералообразования невозможно хотя бы потому, что природа располагает неограниченным запасом вещества, самого разного по составу, объему, генезису. Оперирует нескончаемыми параметрами минералообразования, при которых минералы формируются, изменяются, разрушаются. И, наконец, природа располагает неограниченным запасом времени по сравнению с человеческой жизнью. Выражение «два геолога-три мнения» чаще всего относят именно к дискуссиям на темы генетической минералогии. Но, тем не менее, человечеством накоплен достаточно большой материал наблюдений, экспериментальных данных для того, чтобы строить убедительные модели минералообразования.